приветствую вас друзья в этом видео мы с вами рассмотрим один из продуктов нашей платформы traffic booster и это будет конструктор сайтов для того чтобы на него зайти нужно зайти в раздел сервиса traffic booster биржа у нас подключится в начале апреля на данный момент еще до старта у нас уже запущен конструктор и в чем его смысл то есть вы можете по сути делать визитки для своих различных проектов и благодаря нашему конструктору вы можете рекламировать специальную реферальную ссылку, которая будет вести непосредственно на ваш проект, да, то есть на рекламу вашего проекта одновременно при этом. Те люди, которые переходят по ссылке, переходят в нашего бота, они становятся еще и рефералами сразу трафик бустера. Поэтому вы можете вдвойне начать зарабатывать, рекламируя и один проект, и второй, и даже третий, и четвертый. Да? То есть, сколько захотите, столько и запускайте. Нажимаем «Запустить конструктор». И дальше у нас есть здесь «Активные проекты». У меня сейчас пока что активных проектов нет. Есть раздел «Добавить проект» и «Информация обо мне». Вот информацию обо мне сначала нужно добавить именно ее. Нажимаем сюда. У меня уже информация добавлена, поэтому я могу только отредактировать. И давайте, соответственно, мы с вами попробуем что-то отредактировать например нажимаем редактировать у вас будет то же самое когда профиль еще не заполнен то есть вы сначала нажимаете на аватар загружаете аватар потом информация обо мне соответственно вот видите у меня информация обо мне пишите информацию направление там у меня партнерский маркетинг и можно там через запятую как-то написать еще что-то несколько направлений ваши контакты тут instagram ну и соответственно выберите здесь что редактировать соответственно вы выбираете уже что редактировать либо имя да ну не либо а имя нужно обязательно также отредактировать вот этот раздел мы с вами прошли давайте зайдем дальше в раздел добавить проект вот что мы здесь делаем нажимаем на кнопочку добавить проект у меня есть проект minter trade я нажимаю minter trade точнее набираю minter trade проект Отсылаю. Дальше мы пишем описание проекта. Децентрализованная. Децентрализованная платформа. Для, даже, наверное, вот так вот, Robotizera торговли криптовалютами. Пока не буду больше описания какое-то делать, просто вставляю. Мне, моя задача вам показать, как это делается. Нужна ли ссылка на подробную инструкцию? То есть, если у вас есть какая-то ссылка на подробную инструкцию, вы сюда ее, соответственно, эту ссылку вставляете. Давайте я сейчас зайду. примеру, на Минтертрейд я зашел, вставляю сюда ссылку Минтертрейд, отправляю, соответственно, у меня появляется ссылочка. Нужна ли ссылка на командный чат? Соответственно, Вы берете, копируете ссылочку на командный чат и сюда ее добавляете. Если она не нужна, нажимаете «Нет». Дальше, добавить по, по дополнительную кнопку, максимум 5 дополнительных кнопок. То есть, вы можете добавить, например, «Да», нажимаете и вводите название кнопки. Например, YouTube, да? Давайте вот так сделаем. YouTube канал. Все, у вас добавляется эта кнопочка. И, соответственно, мы сюда, опять же, вставляем ссылку на YouTube канал. Я сейчас вставляю просто mintertrade.com для того, чтобы, ну, просто вам показать, сейчас не буду заходить на свой канал. Вы просто зайдете на канал, скопируйте ссылочку, соответственно, ее сюда вставите. Все. Добавить дополнительную кнопку нет. Дальше, если вы хотите добавить картинку к карточке проекта, то отправьте ее в сообщение боту. Если картинка не нужна, то нажмите закончить. Вот мы отправляем с вами картинку. Картинка это визуальная, так скажем, составляющая, до да, которая поможет определить, что у вас за проект. Ну, например, там. Вот как здесь реферальная программа, там или еще что-то. Да, я сейчас просто произвольную какую-то картинку возьму, и, соответственно ее отправлю. Вот так вот она будет выглядеть эта карточка проекта. Все, проект добавлен. Дальше мы с вами, то есть мы с вами добавили описание, добавили ссылки, да, и можем добавить видео там еще что-то. Переходим теперь в главное меню и дальше мы если зайдем в сервис traffic booster заходим в конструктор заходим в раздел э, запустить конструктор активные проекты и мы видим что у нас появился здесь активный проект minter trade нажимаем на него мы видим вот карточку проекта видим описание там децентрализованная платформа для роботизированной торговли и э, криптовалютами и вот здесь есть у нас реферальная ссылка на карточку проекта видна только вам также вы видите, у нас есть пошаговая инструкция. То есть, вы можете добавлять пошаговую инструкцию сюда. Соответственно, да. Ссылка на YouTube-канал. И дальше вы можете также все это отредактировать. Если вы рекламируете данную ссылку, давайте мы попробуем сейчас по ней перейти. Допустим, через наш браузер Chrome. Наш, например, кто-то... Партнер. рекламная площадка, ну понятно, так нажимаем начать и вот так вот появляется карточка проекта вашего, то есть вы рекламируете ссылку, соответственно, когда человек заходит в бота, он видит ваш вашу картинку, да, описание там о проекте и так далее, да, какие-то ссылки здесь и так далее, все, дальше человек может вы можете ему, естественно, делать рассылку какую-то, ну и так далее. Да? То есть вы можете отдельно рекламировать свой проект, не рекламируя при этом трафик Booster, но человек становится вашим партнером, вашим рефералом в трафик Traffic Booster. Вот Здесь у нас появляется меню, то есть если человек нажимает, например, на старт, также да, то у него появляется вот такая вот штука, где он может увидеть активацию, мой наставник, сервисы, трафик-бустер, структуру проекта там, и так далее. Вот, мы доработаем это меню, чтобы было видно только какую-то актуальную информацию, да, которая нужна человеку. В общем, сейчас пока что доступен вот такой вот конструктор. Вы можете рекламировать прям отдельную ссылку на него, то есть, ну, как мини-лендинг, так скажем. Вот, и одновременно с этим ваши партнеры будут записываться как рефералы в трафик бустер. На этом, друзья, все. С вами на связи был Евгений Ванин. Всем счастливо и пока-пока.